Сухарная водка. Скорее всего, сейчас мало кто знает, что это такое. Было найдено пару рецептов аж 19 века. Вот выдержка из одного. Это вкусная водка, имеющая приятный запах хлеба и вкус его. Ну, естественно, с всяким еть, ель и так далее. После ряда экспериментов был сделан сей напиток. Он и вправду сделал хорош, он самодостаточный. В него ничего добавлять не надо, и в нем нет ничего лишнего. Просто налей и пей. Если кто будет повторять, просто скажу. Алкогольная основа лучше всего зерновая и качественная. А хлеб, чем ржанее, тем лучше. И без всяких добавок, типа там тмина. Кориандра, изюма и прочее. Он очень питкий. Делается просто. Как делается, смотрим. Кстати, как это делается, тоже смотрим.